Что, получилось да большое спасибо за работу прекрасная печь получилась здорово благодарю а до этого какая печь была до этого была хорошая пока не прогорела А, -а, -а. а когда уже она развалилась то было уже страсть господня понятно но ну, сейчас она Получается два в одном. И чугунная, и кирпичная. Будет тепло запасать. Так что дай бог, что все получается. Ну и так немножко добавили здесь, видишь. Орла. Спасибо вам, приятно было поработать здесь тоже. И вам реклама вам спасибо. Сань, а ты что же, между прочим, не последний? Тебе-то отдельное. Благодарствую. Пожарите руку рабочему классу, можно? Конечно. Спасибо. Спасибо вам.